Ну вот мы опять снова приехали на Слободское Большое. Сегодня мы с техникой. Показываю всем, что вот здесь карман, которым оставляют машины. И дальше вот туда, вон туда. Туда идет дорога на озеро. Итак, ну на... что, сейчас поедем, сейчас помчимся. На оленях. На оленях. Оленя покажи.